Привет, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. Весна цветет, все пахнет, расцветает. Приехал в то место, где у меня находится дом, который я купил. Сейчас я вам все покажу. Но его нужно будет перевозить. Да, значит, по поводу строительства. По поводу строительства. Идет у меня аукцион. Заключаю договор аренды с администрацией. Они заключают договор аренды только через аукцион. Короче, все это заморочится тем, кто собирается переезжать из города в деревню. Почти год мне понадобилось на то, чтобы оформить участок. По крайней мере, у нас так. Не знаю, как... В ваших районах, регионах С этим дела обстоят Но у нас вот именно так В планах Если, конечно, Бог даст То Этим летом Заложить фундамент Большего не планирую ну, зимой Где-нибудь, даже не зимой, а в конце осени ноября ноябре месяце Начать разбирать Снять крышу с дома. Готовить его к перевозке. Перевозить придется только зимой или там не подъехать. Вот сейчас только прошли, здесь был раньше переезд. Был свободный подъезд, когда люди строили этот дом. Теперь же переезд убрали. Из-за нерентабельности. Живут всего три человека. Поэтому переезд закрыли. до дома до дома до хаты до подъезда еще раз говорюсь подъезд только зимой и то нужно будет дорогу занимать трактор гредировать Сороковки мне надо не прогредировать бот но у меня нет приспособных для... нет ни ножа ничего поэтому буду нанимать трактор там лесовоз и да Бог, на все воля Божья. Может, скажу, что на башне такой. надо действительно так. С братом поехали на рыбалку, на пруд, на киросиков посидеть. Я его оставил на пруду, а сам, думаю, доеду, проверю, как дом будет. Не распределили еще на Траваево. С зимы не было. Да, что еще нового? Значит, договорился я о покупке пчел. У меня один улей у меня есть среднерусские пчелы. Она мне не нравится. Очень злая пчела. Не знаю, почему может злая по моей неопытности. Смотри, хранилище шишки. Может, злая по моей неопытности. Он вот сегодня я видел человеку, у него карника. Прям пчелка вообще огонь. Даже ни одна не попыталась укусить. Поднимали крышку на... Да, на 5 ульях. Один улей полностью рамки пересматривали. Ни одна пчела не пыталась укусить. Обалденно вообще пчела. Доброе. Мои же прям зажали его. Ну, у меня был 20 дней. Сейчас все заканчивается завтра еду в киров в этом году очень часто придется выводить деревне если все выгорит у меня фундамент буду нанимать конечно народ буду заливать ленту ленточно свайный фундамент планирую то есть на метр на лента будет и ниже еще будут свай Там через ну что это пока все так в планах Участок, сейчас был на участке, очень мне нравится, конец деревни, здоровская, пчелы мои никому мешать не будут, хочется ребята, с города сорваться, очень хочется прям вообще. Конечно, у меня все планы на пятилетку, может даже на десятилетку, Но я планирую уже заранее всегда, всегда все стараюсь просчитать. грибов еще ведь о них пособирать морочков, очень люблю их попробовать приготовить на казане. казан вдруг подарил мне пошли тут они все очень вкусно на нем получается также попробовать сморочки на казане. с масочком можно картошечки добавить аж слюни потекли аж слюнки потекли Не знаю, зачем вот эту херню в шапке пристегну, в рог пока нет, но вечером немножко уже машка начинает появляться. Я думаю, что скоро не продохнуть будет. я вроде все сделал, трактор я покрасил, очистил, отрезал. Хотелось только раскатить еще его, сцепление отрегулировать, но не получилось у меня. По причине того, по причине не скажу чего. Ну, не получилось. Бывает. И еще раз говорю, мы предполагаем, Бог располагает. Это всегда так. Планов было на отпуск, вообще, миллион. А удалось, наверное, только десяток. И красота какая везде. Вот, а. Жили, значит, два брата. Один дом уже перевезли. Тоже в деревне, там, недалеко от нас. Какую-то неолейку олейку сосен посадили свое время. Место было очень красивое самом деле с этой деревни поселок раньше был назывался метил отсюда mm -hmm. у меня мать родом отец родом стоит дом который я собираюсь перевозить сейчас все посмотрим ребят ловил ничего нескольких штук так, как всегда весной клещей у нас много клещей тьма Тот был здесь первый дом стоял его разобрали перевезли уже мой дом немножко побольше он наверно по бревнам 7 на 7 сейчас посмотрим все посмотрим Домик стоит, слава богу. Жили в нем очень мало. Естественно, потом, наверное, мне придется бревна строгать. Я не хочу ничего обшивать дом. Ничем. Бы просто строгать его. Сейчас пройдем вокруг дома, а потом зайдем вовнутрь. Такая вот технология строительства. Мужчина, который построил этот дом, сердце его небесное, служил вроде бы в Латвии. И что-то где-то вот отсюда, вот вроде, этот проект, насколько мне так это... Насколько мне известно. Окна, конечно, будут другие, мне нужен только сруб, не стропильня. В принципе, ну я перевезу, боти, стропильню. Может, когда она пригодится, но... Я планирую стропильню делать другой. Я планирую... Вот эту часть сделать ломаной, вот так. Не тут, Ломаная а вовнутрь, а я наружу планирую делать. Ну и тут тоже на ограду так вот буду уходить. Второй этаж будет мансардным по планам по моим. По проекту. Пойдем вокруг, конечно, все это разруха. Не пугайтесь, как и в большинстве наших русских деревень. где присутствует разруха. дом открыт то в прошлый год он барахол сюда с парнями вытаскиваем куда его девать там не повезу же его дней наверное, вот с этой стороны дом сам сруб хороший единственное что сейчас покажу внизу там есть немножко изнутри перевод запрел один дом стоял несколько лет еще как бы это при разборке все равно все будет видно. Боюсь, чтобы не было ручка. А ручка можно увидеть только тогда, когда разберешь. Темновато, ребят, прошу прощения, ласточки тут летают. Все как бы полнотужно, камера не передаст. Конечно, грязно, мусорно. Дом был остроган изнутри. Все эти перегородки нахер они не нужны. Нижний этаж будет кухня-гостиная так в планах у меня здесь вот лестница на второй этаж этом углу печка будет совсем маленькая ну, находиться она будет примерно в этом же месте Здесь будет кухня большое окно панорамное. Такие бойницы мне что-то не нравятся. в общем так гильзы старые на печке всякая дрянь на второй этаж не смысла подниматься. но мне будет не нужен так. Единственное, еще вот думаю сделать каркас на вот это вот место. Тут бревна идут они на проход. Тут два бревна, и тут два бревна на проход. И вот это место сделать прихожей, каркасной, прихожей. Так бы вот, хотелось, может быть, даже душить туалет вот сюда, в этом месте где-нибудь сделать. У нас тут еще, как говорится, вилами на воде написано. Ревно выходят очень далеко, в принципе, почему бы нет, посмотрим. Так бы здорово получилось на самом деле, да, вот еще бы прихожую такую, душ, туалет, душевую кабинку, туалет, прихожую. Это двери. дверь мне не нравится, сделать бы какую-нибудь арку хотелось, чтобы пошли арку. Если, если будет теплая прихожая, там... Все это полностью хотелось бы сделать кухней и гостиной а второй этаж сделать две спальни ну и туалет в углу давайте поднимусь может быть кому-то интересно поднимусь на второй этаж крыша бежала в прошлом году я закрыл баннером вроде щелей не видно но я времен, как бы чтобы не спарить с вот здесь все выглядит здесь вот я планирую сделать выход данное месте выход на второй этаж здесь вот две комнаты две комнаты две спальни но они получается в принципе нормальные не маленькие и здесь туалет пока так вот это все я планирую планы еще конечно могут поменяться Звук металлический. Заберем. По той простой причине, что железо сейчас бешеных денег стоит. Еще раз я говорю, что в этом доме жили очень мало. Но загажено все, конечно, капитально. выход такой делать в том месте сделать над ну, прихожей второй этаж ну, в общем по кубатурим по кумекам все это дело обмозгуем как говорится брела торги запрела там где-то поменять особого труда не составит Катяемся вниз. Вот еще раз оговорюсь, что в планах Элайго Суфи не разобрать вот а это все. Хозяйство. Подготовить дом уже к разборке. Очень надеюсь на своих верных товарищей. Потому что они мне помогут. Все дело все его хорошего бревна. Посмотри, какое бревно хорошее, ребят. Вот, Зайдем еще посмотрим на стоп, к боку. Подожди, какие блин. И мужики-то, которые рубили, они как бы достаточно такие рукастые были. Резьбой по дереву занимались и половицы брать надо не буду, сделали нормально. Я помню, здесь пол двойной, утепленным, не помню, чем медицинские банки. Хозяйка дома была медика. Кому надо, могу подарить. Устоверение ветеран. Бывшая хозяйка. Ласова Нина Петровна. Царство небесное, Медиком была. Так. Цвет поменяли. Нет, не испарен. достаточно такие цвет поменяли, просто снято по-разному. Шкурить первый этаж хочу оставить в таком виде, только зашкурить его и чем-нибудь покрыть. Мне вот нравится такие такое как сыт это старый стиль дома русской избы стиль русской избы так я его назвал может быть неправильно, может быть и правильно, кто узнает ведь как она выходим выходим из данного помещения У меня уже одна палочка осталась на, на зарядке камеры Сейчас схожу здесь до одного человека еще поведаюсь Так вот, мои дорогие. Хотелось бы поскорее, конечно, начать уже строительство. Потому что ну, долго очень документы. Нуторно и долго все это. Оформление нашему царстве и государстве. Их-то бумаг. Даст бог. Все получится. Смотрите, наблюдайте за каналом. Подписывайтесь. Пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки, кому как угодно. Всего доброго, всех вам благ, здоровья крепкого, самое главное, и удачи. Дай вам Бог. Взял еще, ребят, небольшую вставочку. Сейчас покажу дом, где мои предки. Родители и матери. Мать в юном возрасте. Иду. Друзья, так здорово пахнет. Светущей черемухой. Там, там легкие рветы, отвечаю. Там красота. Не передаст камера. Такой запах. Все цветет, все, все в цвету. Все белое. Все белое вокруг. Как послезавтра в город ехать неохота, знали бы вы, знали бы вы, мои дорогие. Сейчас подойду к дому, покажу. Вот этот дом, в котором жили мои предки. Бесконечность. Дед, девушка, девушку звали Маруся, деда звали Семен. Семья была ковязиной. Вот этот дом, бак, вот дом продали. Так и в общем не стали ничего. Люди жить не стали в общем здесь. Дед строил сам его полностью. Нуля домик небольшой. Здесь был строителем. Дома вообще не делали по причине предыдущей раскулочки. Там сейчас один человек гости. Собачки там